With every strand and every thread, she crafted her delight, a woman touched with spirit, she dances toward the light. I She soon came to believe, ever thought the sea would part with an outstretched hand, and we would pass to free and march to the promised land and the women dancing with the Добрый вечер всем! Добрый вечер, дорогие! Рада приветствовать всех, кто собрался сегодня. А это прежде всего участницы программы «Женское еврейское лидерство» в Беларуси и России, поскольку наша сегодняшняя встреча проходит именно в рамках лидерской программы текущего года. Но мы также очень рады приветствовать выпускниц прошлых лет и наших подруг, возможно, из Украины и Израиля. И я уверена, что такой расширенный состав будет способствовать сегодня созданию особой атмосферы. Не так часто в последнее время нам э, есть возможность у нас собраться и даже вместе поучиться. Меня зовут Елена Красильщик, я из России, из города Кострома, я руководитель программы Женское еврейское лидерство в России. Сегодня здесь мои удивительные коллеги, замечательные подруги, и я с большим удовольствием представляю их вам. Это Ольга Краско. Оля, можешь как-то показаться проявиться? Звук какой-то тогда будет на экране. Да, добрый день, это я. Да, Ольга Краско, э -э, директор проекта Кешер, женской еврейской организации проекта Кешер Беларусь. Здесь также Ирина Фридман. Региональный представитель проекта «Кешер» в Минске и руководитель программы «Женское и еврейское лидерство» Беларуси. С нами сегодня замечательная Светлана Якименко, основатель международной женской и еврейской организации «Проект Кешер». Светочка, здесь она? Видно ее на экране? Вот она, вот она Приветствую всем, это здорово, что мы собрались вместе. Да. Сегодня здесь с нами Инна Моторная, региональный представитель проекта «Кешер» в России. Добрый вечер, дорогие. Угу. Ирина Склянкина, руководитель отдела еврейское образования России. Добрый вечер, и Песах Самех. Угу. И здесь с нами сегодня Аня Горская, руководитель проекта «Орд Кешернет» в России. Всем привет! Замечательно. И я вижу лица очень-очень-очень многих знакомых мне, можно сказать, родных уже людей. Я приветствую всех вас, обнимаю и целую. И сегодня с нами, конечно, самое главное, это Дана Кузьмин, наша давняя подруга, удивительный преподаватель, экзогист, мы ее теперь называем. Да? И ко всему прочему в последнее время еще сочинительница и исполнительница талмудических баллад. Сегодня слово основное будет ей, но чуть-чуть еще несколько слов от меня. Тема у нас сегодня совершенно замечательная. Идея феминизма история. Кому-то она может показаться странной и может даже несколько вызывающей, но, конечно, не только не, только не нам с вами. Мы представители женской еврейской организации и все, о чем мы говорим, все, чем мы болеем, все, что мы делаем, мы черпаем именно в еврейских источниках, потому что мы знаем, в них есть все, любой аспект жизни человека в этом мире. То есть мы с вами не можем не говорить о женщинах, о их, так сказать, чаяниях, надеждах, проблемах и достижениях. И мы не можем не обращаться к еврейским источникам, которые нам близки, которым мы доверяем, и которые всегда современны и актуальны к тому же. И скажу лично от себя, что я очень люблю вот такие занятия в рамках нашей лидерской программы. Кроме того, что это очень интересно, это очень познавательно, это очень вдохновляющее в исполнении данных, именно данных, но все время, каждый раз. Я нахожу для себя вот лично что-то такое, что не отпускает меня, бывают дни, недели, месяцы, а может даже и становится, так сказать, исходной точкой для нового проекта, хоть в моей личной жизни, хоть в нашей организации. И я очень желаю, чтобы у каждого из вас сегодня сложилось именно такое ощущение после нашего вебинара. Я передаю слово Дане Кулвер. Ты можешь включить микрофон? Отлично. Здравствуйте. Спасибо. Песах самая всех с песахом. Я тоже очень рада видеть знакомые лица. Много-много знакомых лиц. Много новых имен. Тоже очень рада. Всем привет. Мы любим в вечере всеми ну, какую-то маленькую маленькую женскую победу вот всегда это в начале или в конце. Вот я хочу сейчас оповестить сообщить вам о маленькой женской победе. Моя мама участвует здесь с нами в Зуме. Это первый Зум в ее жизни. Мама, молодец. <клес> <клес> так что, да, я очень yeah. довольна. Э, окей, тогда мы действительно двинемся вперед и с песней. Меня Елена, спасибо большое за представление. Я думаю, что, не знаю, как бы нужно еще что-то о себе рассказать или сразу просто прыгнем в воду, в воды в бурлящие воды феминизма. Э, и, может быть, по ходу... Еще несколько вещей тоже я упомяну о себе. Я здесь нахожусь сейчас в своем доме, в Малешем Рон в Израиле. Я вижу, с нами тоже израильтянки присутствуют. В общем, просто такой как бы международный, действительно, очень важный пасхальный праздник. Окей, okay. мы относимся, большинство из нас относится к тому поколению, когда феминизм не был нечто, с чем мы родились. Мы в большинстве своем не вот вошли в мир с ощущением, что женщины равны, имеют те же права и так далее. Мне кажется, что большинство из нас осознавали это на определенном этапе и боролись за это, в надежде, что уже нашим дочерям, нашим сыновьям, нашим детям не придется э, осознавать и бороться за это, а это будет нечто данное. Посмотрим, насколько это уже изменилось в этом направлении или нет, но мне кажется, что у, у Каждый из нас, или большинство из нас, иногда даже есть какой-то сипур, то, что называется, какая-то майса, которая вот как бы говорит об этом перевороте в сознании, когда мы поняли, что это не то, что нам понятно, не всем понятно, и за это нужно бороться, и нужно объяснять дальше, и нужно верить в это. Так вот Я начну с такой вот майсы, с такого сипура который произошел в моей жизни, когда я поняла, что нужно, что нужно искать другой путь. Люди для так вот как это сказать дефолт выключите все микрофоны, а когда будем я буду спрашивать вопрос, то тогда уже включайте их, okay? Когда я я как бы там 24 года вышла замуж, у меня родились двое замечательных детей, и до тех пор для меня синагога была вторым домом. Я молилась там на шаббатом три раза в день, приходила на минху, приходила на вечернюю молитву, что женщины не всегда делают, иногда и на протяжении недели я туда забегала, каждый день я молилась по три молитвы, для меня синагога была частью. Очень важной частью моей жизни. Я там была вовремя, в отличие от э, там, знаю, моего мужа, например, или других людей. Я приходила в синагогу в самом начале, когда еще там с трудом считают, сколько человек подошло для того, чтобы объявить, что есть меня, и можно уже начать те части молитвы, в которых меня необходим. Я там стояла и чуть ли не Я тут, я тут, давайте можно, можно начинать. Ну, то есть, но, но опять же, для меня это не было фил, э, феминистским подходом. Просто я там себя чувствовала прекрасно. И вот у меня родились двое замечательных детей. И я стал приходить в синагогу вместе с ними. И тут началось, ши, они мешают, э, выйди, отойди, заткни, э, там что-то пойди домой. Ну, я как бы немножко утрирую. Но, в общем-то, все как бы было обращено ко мне. «твои дети мешают, пожалуйста, выйдите из синагоги или как-то их утихами. Я им показываю языком жестов международных. Так вон их папа там, с той стороны, чего вы от меня хотите? Он же ближе к вам, для того, чтобы сказать ему, что его дети мешают. Вот скажите ему, сообщите, что они мешают. И то же самое по тексту, то же самое, что вы говорите мне. Я сюда вовремя пришла. Это он с ними опоздал. Но это не помогало. И я поняла, что что-то не так, что-то неладно в Датском королевстве. И что нужно искать почему. Какие корни этого понятия, почему они считают, что для него, хотя для моего мужа, хотя в то время он не видел в синагоге свой дом, ну, по крайней мере, по ощущению, по поведению, как я, но, тем не менее, его место там гарантировано, а моего места совсем нет. Более того, меня готовы терпеть, если я никому не мешаю или мои дети никому не мешают. В общем, после этого стало все это переосмысливать. И нашла группу в самом начале созидания, которая пробовала и создала, в конце концов, равноправную синагогу в городе, где тогда жила, в Модине. Равноправная синагога ортодоксального толка. Но там женщины тоже ведут часть молитвы, участвуют в чтении Торы и так далее. Вот Кто, зна кто знает, кто слышал, то, называется модель Шира Хадаша. Okay, это в Иерусалиме первая синагога, которая начала вести такого рода политику. И с этой группой я очень активно присоединилась, им очень активно делали много-много вещей и мероприятия, которые были повернуты по-другому. Все это ориентировалось на семьи, но на семьи, где женщина имеет не меньшее место в религиозном мире, чем мужчина. Там пошло было очень много креативных идей, творческих интерпретаций текстов и так далее и тому подобное. И, в общем-то, через вот это вот Через этот опыт я вошла в мир еврейского феминизма. И когда сейчас, вот я, как бы, ну, то, что мы попробуем с вами за полтора часа посмотреть вместе, это скорее действительно как беседа. То есть я, я говорю из своего опыта, и я приглашаю вас тоже поделиться своим опытом и своим ощущением, потому что однозначных рецептов тут у нас нет. Okay? У нас еще нет такого, там, я не знаю, вот э, э, врач феми... по, по феминизму, принимайте там э, две столовые ложечки феминистских текстов, там запивайте на, на песни, песни и все будет хорошо. Мы должны за... этот дискурс, э, этот нарратив вырабатывается и создается нами, своими руками в том виде, как это наиболее подходит нашей общении. В нашей общине не только женщины, у нас женщины, у мужчин, у нас сыновья, у нас дочери. И все это обращено к, как бы, к нам и к миру, который вокруг нас. Ну, давайте теперь как бы, все уже, сколько можно избегать наших э, моментов? Давайте посмотрим, что, у нас, что нас ждет дальше. Вы видите экран такой с такой, как бы сказать, галлюциногенной очень э, красивый презентацией. Окей. Окей, вы видите только один экран, да? Один. Один экран, там написано «Идея феминизма». Хорошо, потому да. что у меня два, я никогда не знаю, что, что кому покажу. То, э, то «Вперед» из песней идеи феминизма в Торе». Для того, чтобы поговорить об идеях феминизма в Торе, давайте выясним вначале, что такое Тора. Окей? Э, сейчас мы вот действительно откроем чат, и быстренько-быстренько можно даже, ну, я не знаю, наверное, это такие коротенькие ответы, что не обязательно их э, озвучивать вслух а просто давайте попробуем их набросать в чате. Как вы понимаете, вот если вы увидите занятие э, идеи феминизма» в Торе, как вы для себя опишите, определите, что такое Тора? Давайте быстренько. Вот я смотрю чат и читаю. Девочки, читаю пишем, не оставляй. Главная а, ну, книга иудеев, инструкция к жизни, закон, пятикнижие. Окей, вы видите, что все это разные вещи, но давайте еще дальше что еще, как мы еще понимаем то есть мы должны просто так как и так у нас это бесконечный экскурс мы должны немножко понять, о чем мы говорим учение, система жизни, конспект окей okay. то есть у нас очень, ну не то чтобы очень разная история евреев, да, как бы я тоже вот там еще на графичность не обращайте внимания, в ней никакого смысла особого нет, история книга правильной жизни, законы окей, okay? ну мне кажется, что я достаточно тут охватила, еврейская Библия, программный код мироздания, Видите, мы уже даже в поэтику, как бы, потому что мы хотим объять дух, мы уже и поэзии говорим. Да? Действительно, иногда Тора воспринимается как иудаизм вообще в общем, то есть okay, Тора – учение, дословно Тора – это учение, то есть как бы иудаизм, еврейское мировоззрение, это может речь идти может, о еврейской литературе, то, что называется иногда «шкаф еврейских книг», «Аронас okay? флейма кто-то видит в этом практику, что переводит нас сразу к халахе, традицию, какую традицию, только ортодоксальную традицию, реформаторскую традицию тоже и все, что между ними. Сегодня есть столько видов иудаизма, не знаю, насколько вы как бы, знакомы с ними, я думаю, что в ваших краях самый такой удивительный вид иудаизма, это все-таки, ну, как бы, я не знаю, есть что-то более экзотичное, чем реформаторский иудаизм. Потому что в Америке там просто, там просто ну как за, бы, ну, ну действительно очень-очень много видов иудаизма. Есть иудаизм э, э, афроамериканцев, есть, кстати, в Израиле тоже есть э, афроамериканцы, которые приехали в Израиль для того, чтобы объявить себя евреями. Есть нас такие разные виды, то есть, как бы, которые как бы нам это, как интересно. Ну как раньше в России были субботники, ну сейчас опять же в Израиле иногда. Okay? и, конечно же, можем говорить о Торе как о самом таком, ну, наиболее узкой интерпретации Пятикнижия, а немножко более широкой интерпретации тонах. Okay? В нашем сейчас вот в нашем подходе, мы в нашем для этой для цели нашей лекции мы больше всего будем говорить именно о священных писаниях, то есть прежде всего Танах. Okay? Даже прежде всего Пятикнижия, ну и Танах в общем. Меньше касаясь Талмуда и дальнейшей литературы, хотя это тоже проявится. Хорошо? То есть это вот наше так, такое, как бы, самоограничение, чтобы что-то успеть. Ну и следующий вопрос. Что такое для вас феминизм? Да, Мы говорим идеи феминизма в Торе. Мы договорились, что Тор это у нас будет пятикнижие, а иногда тонах. Теперь давайте пос, пос, посмотрим, что такое феминизм. Да, я не знаю, Елена, преемственность – это касается Тора или феминизма, или того и другого? Окей, okay, равноправие, феминизм – это равноправие, равные права и возможности для женщин и мужчин, равные права, идея. Угу. Идея, ну, нужно, да, если можно чуть больше это рассказать. Да, точно, преемственность – это и феминизм, и тора. Okay, Окей, что, что такое еще феминизм? Движение. Не, ну я понимаю, что движение, а движение за что, как бы… Okay? Вот смотрите, равные права, это в общем-то, ну как бы да, но это уже немножко прошедший этап считается такой, движение за права женщин, уравнение женщин в правах с мужчинами, равноправие. Okay? Опять же, если вы знаете, как бы феминизм, у него такие волны идут, вы, -э вы это разбирали же, да, э -э было уже лекция на эту тему, женское начало жизни, женское восприятие, вот сейчас дойдем до женского начала, у феминизма идут свои волны, и, в общем-то, понятно, что мы до сих пор не на уровне, где полностью вот есть равноправие. Но, тем не менее, как бы немножко, ну, вот эта тема чуть-чуть себя, как бы уже, не то чтобы изжила, но просто уже о ней столько написано и столько сказано, что феминизм переходит на более, может быть, там тонкие детали интересные. Эм, окей, э, например, вот там, я не знаю, сейчас вот э, я вдруг как, э, перед нашей лекцией прочитала, что в 2012 или 2014 году считается, что началась четвертая волна феминизма. Кто-то об этом слышал или как бы, я, например, достаточно так пропустила. Так вот там уже совсем такие идут тонкости, да? тонкости, которые запросто можно в себе узнать, как бы о эмоциональном труде женщины, которая не оплачивается. Okay? Вот она, и так да, прекрасно мы это можем все понять, вот она заведует как бы домом, вот все вокруг нее, все идеи приходят ей, и она должна их генерировать, все планы, и так далее. Вот феминизм, вот волны уже будут говорить о таких тонкостях. А равноправие уже, конечно, очень значительная часть феминизма. Вот сейчас мы переходим на более такие, ну как бы стараемся по сути понять, кроме равноправия, женское начало жизни, женское ее восприятие, от латинского слова фемина, то есть это как бы женс, женскость. «Борьба за равные права». Да, да, конечно, оплата труда. Но сейчас писать на эту тему как бы можно. то есть просто Но это уже будет 20 раз, потому что это все очень-очень сильно описалось несколько десятков лет назад. «Не все признают ее». «Разрушение устоев». Окей, развитие. Да, уже вы видите нашу проблемку, например, разрушение устоев. Вся тора основана на преемственности, на устоях. То есть вдруг мы, если мы их разрушаем, мы уже чувствуем, что будет конфликт определенный. Политическое, социальное равноправие в браке и так далее. Окей. Okay. Я вот вернусь даже, вот мне очень понравилось это определение, женское начало жизни женское ее восприятие. Я часто повторяю, что как бы, для меня феминизм – это не, не нечто для женщин, это нечто для всех, для мужчин и женщин в одинаковой мере. Я хочу, чтобы мои сыновья жили в мире, в котором есть феминистская ориентир, ориентация, точно так же, как я этого желаю для своих дочерей. Потому что э, отсутствие феминизма, отсутствие как бы стирания или замалчивания или з -з запихивания под диван этого женского начала жизни и восприятия, женского восприятия жизни оставляет очень тяжелый след на мальчиках не меньше, чем на девочках. Okay? Там, вот плакать нельзя, вот быть таким вот супер-супер вот можно. Да. Э, и, ну, как ну, как ну, бы, их, в общем-то, обирают. Не, не, не Люди, вырубаем микрофоны. В общем-то, мальчиков обирают точно так же, как девочек, в том, как они могут себя выражать, в каких в сферах, каким образом. Okay? Поэтому, действительно, мы можем как бы, говорить о феминизме как о нечто очень как бы, ну, таком практичном, функциональном. Вот мы хотим такую же зарплату, конечно, хотим, а мы можем говорить о феминизме… как Вы видите, что та же ситуация, как и Мы можем видеть это как что-то очень ну, не то чтобы ограниченное, но очень конкретное. Вот это текст, пятикнижие. А мы можем говорить о вообще жизненном мировоззрении, жизненном пути. И феминизм то же самое. Это может быть функциональной борьбой, а это может быть жизненным взглядом, как, как мы интерпретируем мир вокруг себя и какой мир мы хотим оставить нашим детям. Но понятно, что эта интерпретация – пересекается с нашими другими ценностями. Okay? То есть если моя ценность, система моих ценностей основана на иудаизме, то я хочу как-то, чтобы эти две, эти две области сотрудничали, чтобы эти две области вели хороший диалог, а не противоречили друг другу. Okay. И, там, я не знаю, вот представьте себе наука, например, наука и религия. Вот, очень часто как бы, люди говорят, как это так, есть религиозные люди, которые ученые, да? лауреаты Нобелевской премии, которые при этом религиозные, артоксальные евреи, например. Okay? То есть это две системы ценностей, которые эти люди сумели гармонично как-то э, проработать вместе. И мы тоже хотим посмотреть, возможно ли это э, в случае Торы и феминизма. Окей, okay. э, как мы будем, то есть мы сейчас посмотрим как бы три возможные подхода, которые мы будем использовать в дальнейшем, наше, в дальнейшем нашем занятии и обсуждать их вместе. Окей, okay, сейчас мы поговорим о этих подходах. Э, мы, опять же, подходы, как совместить совмещение Торы и э, феминизма. Окей, okay. красненький подход, я буду по тетенькам, видите красненькую тетю? Окей, okay. этот подход говорит... У нас все круто. Иудаизм — это само, сам, сам феминизм, это, в общем-то, нет никаких противоречий. Есть просто люди, которые неправильно понимают тексты или высказывания мудрецов. На самом деле у нас все прекрасно, нет никакого конфликта и вообще как бы нечем особенно говорить. Окей? Okay? Ну, вполне как бы э, знакомый, я думаю, подход. Я думаю, что в, среди на, здесь наших присутствующих тоже, может быть, есть несколько женщин, которые... Всем сердцем верят в этот подход. Я вообще не считаю, что есть плохой подход. Просто подходы очень, очень приятно, когда их варьируешь. А то иначе, как, бы, то есть, ну, как, вот, как салат. да, что как бы Иногда то я такой салат люблю, он из разных овощей, из разных фруктов. Потому что если все время будет что-то одинаковое, то это создает ну, какую-то не очень приятную мелодию. Но сейчас мы это посмотрим и в дальнейшем на примерах. Okay? Смотрим синенькую тетю. Тиненькая тетя говорит, что религия – это зло. Okay? Любая религия, ну, допустим, в данном случае мы говорим о иудаизме, она основа патриарха, патри... патриархии, да ладно, извините. патриархата. И поэтому вообще там нечем говорить. Если мы посмотрим Тору, там сплошная эксплуатация женщин, сплошное их... Э, э, э, дикой э, унижи, э, Как сказать опять же: сори, подождите, русское слово, убежала. Э, oppression, oppression как Как нас Унижение. Полностью? oppression унижение, опрессия. Okay, унижение. Okay, да. угнетение, okay, унижение. Угнетение. Да. Сплошное угнетение женщин. И поэтому как бы искать нам особенно нечего. Окей. Okay? И третий подход, если вы видите тетенька, которая стоит в черно-белом. Она говорит: давайте как бы, подходить не, пред, ну, не то, чтобы не предвзято, понятно, что мы подходим предвзято. Потому что мы ищем, чтобы взять истории из нашего дома, из нашего как бы, естественной среды обува, об, об, об, об, проживания, чтобы оттуда взять, чтобы дополнить нам еще силы, что даст нам силы. То есть мы ищем источники питания. Поэтому, конечно, мы предвзято подходим. Но тетенька в черной рубашке. Говорит следующее, давайте не будем объявлять, вот это уже я цитирую из, из, из анонса, не будем объявлять Тору не феминистическим манифестом, но и не будем при этом объявлять ее полным патриархальным угнетень, орудием угнетения, а давайте посмотрим хитро, умно, давайте почитаем, может, между строк там что-то написано, может, мы как-то можем по-разному интерпретировать, может быть, сам текст, уже приглашает нас к такому критическому прочтению. Okay? И мы посмотрим этот подход э, тоже в дальнейшем. Э, здесь я хочу еще обратить наше внимание, вы видите такую картинку с ключиком, э, которая mm -hmm. там зелен, зелененький? Я хочу обратить наше внимание на следующий момент, это, и это очень важный момент. Э, для того, чтобы наше занятие было, наше, я имею в виду, занятие по жизни, было серьезным, нам важно чувствовать, что иудаизм или Тора это наш дом, окей, okay? потому и тогда, как бы, когда я смотрю на свой дом вокруг, я решаю что мне делать? Если он совершенно в ужасном состоянии, вот сейчас вот уже падает, разваливается, я перееду в другой дом. Или, может быть, полностью снесу этот и построю заново. Если он ничего стоит, да, как бы все нормально, но тут нужно подправить, тут нужно покрасить, тут… То я это делаю, убрать, okay? Но если это не мой дом… Okay. а я прихожу с умным видом и говорю, «Хм, у вас тут стены бы покрасить» или еще что-то, то это как бы, ну, это не совсем то. То есть мне кажется, я хочу это подчеркнуть, это важно подчеркнуть. Если мы хотим делать какие-то изменения, нововведения, мы хотим что-то предложить внутри еврейского мира, важно, чтобы еврейский мир был нашим домом. Иначе это не воспримется адекватно, это воспримется, как будто бы мы лезем не в свое дело. Окей? Okay? Мы можем найти себе другие поприща и другие области действия. Это именно как бы для вот нашей внутренней честности с самими собой мы должны понять, насколько это является нашим домом. Я это прочувствовала на себе, что это было критически важно тот момент, что я чувствовала в синагоге, что это было моим, что было моим домом. Я чувствовала себя там как дом, дома для того, чтобы по полной катушке, ну действительно, вот и, и с точки зрения творчества, и с точки зрения социального участия войти в мир еврейского феминизма. Если у вас есть какие-то соображения, какие-то идеи на эту тему, то, пожалуйста, можно или взять микрофон, или написать в чате, потому что мне кажется, этот момент, который можно вполне обсудить, вполне поговорить о нем. Okay, даже если ну, через пару минут или там, вдруг идет в голову что-то, то, пожалуйста, скажите, если у вас другой подход, потому что, мне кажется, это критичный, критичный момент, который стоит продумать. Окей, okay, я пока что, пока судо дело, мы идем дальше. Итак, мы ищем, вот мы говорили, что мы, хотим, мы ищем подход не слишком, ну, не слишком на ура, как бы не... не, не не фальшиво оптимистичный, у нас все хорошо, вообще ничего не нужно, ни о чем говорить, и не, не слишком пессимистичный, что все так плохо, что исправлять нечего, мы ищем подход, который будет критичен, который будет как бы совмещать и, и, и те, и другие элементы и, и, и интегрировать какие-то новые идеи, новое прочтение, новое понимание. И таким образом мы приходим к феминистской теологии. Феминистская теология развивалась, начала даже свое развитие не с евреек, а скорее с христианок. Через христианок, через, опять же там веселые 70-е годы, даже конец 60-х. Кстати, вы видели новый сериал Миссис Америка? Очень-очень рекомендую, очень неплохо дает как бы, ощущение, что происходило в Америке в 70-х годах с точки зрения феминизма. Просто как бы без личной философии просто объясняет, кто есть кто. очень, очень э, ну. да, Совсем с другой, с другой позиции. Да, да с, с противоположной позиции, но вот э, очень хорошо организовывает инфу. Э, okay, то есть, и, и вот это, и примерно в это время, в 60-е, 70-е из христианства, из критики, библейской критики, когда христианки не просто говорили о божественности и феминизме, а именно разбирали библейские тексты, то таким образом это пришло и в еврейский мир. И можно сказать, что до сих пор, ну, не знаю, наверное, все-таки христианская феминистская теология даже более, более серьезно поставлена, чем чем еврейская, частично из-за того, что очень многие еврейки сделали вот так вот, okay? выбрали очень многие еврейские феминистки, выбрали путь синенькой тетеньки и сказали, что все, там вообще нечего как бы обсуждать, это слишком патриархально, слишком устаревшее, и ничего там не сделаешь. Окей, okay. когда мы… Хотим посмотреть, что же было достигнуто, что у нас имеется в феминистской теологии, как мы это можем использовать, применить, прочувствовать для себя, то у нас есть, опять же, несколько задач важных. Нам нужно выяснить, в чем, собственно говоря, суть проблемы, а что, что именно мы ищем, потому что тогда мы будем знать, где его, может быть, искать, или как мы вообще его узнаем, если мы его найдем. Okay? И сейчас вот буквально через... 30 секунд микрофон перейдет к вам, потому что я у вас спрошу, в чем, по вашему мнению, суть проблемы, чем должна заниматься феминистская теология. И мы посмотрим, как это по-разному может выглядеть в удаизме, в отличие от, например, многобожия или монотизма. Ну, сейчас вы поймете, о чем, что, что именно там будет. Пока что давайте вернемся к вопросу вам. Суть проблемы. Можно или быстро в чате написать, или взять микрофон и сказать пару предложений. Что не так? Для чего нам нужна феминистская теология? Что мы хотим, чтобы она нашла, открыла глаза на и так далее? Можно взять микрофончик? Может, вопрос непонятен? Или, или как? Окей, вот. okay, Наталья. Yeah. Я вот вижу, а вот чувствую, Итак, что хотите что-то сказать. Надежный <laughs> Вы собеседник. Пишите, да? оказывается далее говорит, открыла глаза на, что? на то, что нет разницы между возможностями и желаниями мужчин и женщин. Окей, okay, то есть мы, мы ищем у феминистской идеологии, и феминистской, простите, теологии, чтобы она нам с религиозной точки зрения показала сходство мужчин и женщин в, в том, что касается их возможностей и желаний. Окей. Okay. Я, я, мне кажется, я понимаю, что вы говорите. Хотелось бы немножко, чтобы вы более кон кон конкретизировали, где именно именно теологии мы ожидаем, такого рода, э, такого рода эм... демонстрацию. Да, да, здравствуйте, все немножко разверну. Мне кажется, что в плане теологии очень важно понимать, что тексты, которые нам говорят о том, что он пошел, он взял, он сделал. В принципе, также могут говорить, она пошла, она взяла, она сделала. И роли здесь совершенно равные. Потому что как мужчина может желать пойти и сделать, так и женщина тоже. И как раз тексты, они нам могут показывать, давать пример, да, что все это возможно. А не то, что женщина может только хотеть испечь пирожок, а мужчина может только хотеть их сесть и съесть. Ну, как бы, потому что все хотят одинаково, уж совсем принижено так. Вот про это. Окей. Окей, честно. То есть мы чувствуем, что когда мы читаем, допустим, ну, опять же, мы уже говорим о еврейской Торе, когда мы читаем э, э, «Святые писания», мы чувствуем, что, в общем-то, мы не адресат. Писание говорит с мужчиной на мужские темы, о его надобностях, его необходимости, mm -hmm. необходимостях. И это тоже мне, вот опять же, тоже, еще одна майса, с вашего позволения, но ну, мне кажется, в феминистском нарративе можно допустить несколько майс по дороге. Я помню, я сижу в синагоге, та, которая пробовала меня выпереть, но я все-таки еще там несколько раз в нее ходила, в моего мужа, причем синагоги как бы, ну, люди, они англоязычные, то есть они люди такие, как бы продвинутые себе вполне и так далее, они поставили махицу, знаете, махица это разделение между мужчинами и женщинами, посередине, окей, okay? то есть женщины сидят слева, мужчины справа, Впереди стоит амвон, бимас, тот, кто, кто ведет молитву. То есть все вроде бы наполовину. Да, как бы. И вот на определенном этапе, в шаббат, в праздник, я уже не помню, что это было, мы сидим и слушаем, как раввин вещает, дает свою речь, дрошу. А когда раввин дает дрожжу, то как бы женское отделение, вот эта вот занавесочка открывается, то есть мы его видим так же, как и мужчины его видят. Соответственно, он видит нас так же, как он видит мужчин. Okay? То есть вот это вот, понятно по, по всем геометрия ситуации, геометрия феминизма. И мы сидим, все слушаем. И Равин говорит, просто, ну, заливается слав ⁇ вот как действительно Авин умеет. И всем так хорошо на душе стало. И как он все это рассказал. И он заканчивает свою драшу, он говорит, и поэтому вот когда вы придете домой, и вы войдете в дом, то плечо скажите своей жене, здравствуй, дорогая. И я просто помню этот момент. Я оглядываюсь по сторонам, я вижу, что еще две-три женщины, не больше так же, как и я, с отвисшей челюстью, смотрят друг на друга. До, секунды, до сих пор он вообще как бы, нас не видел, он вообще с нами не говорил, То есть он говорил только с мужчинами, что когда вы вернетесь после молитвы домой, скажите своей жене привет, дорогая, а мне что сказать своему мужу? То есть это была очень-очень сюрная ситуация, и при этом большинство женщин проглотили это как нечто само собой разумеющееся, да? как бы, ну, он ну, исключил нас из своего дискурса, но не впервые, а в я помню, как для нас, для нескольких женщин, это была очень-очень странная ситуация. И вот мне кажется, что похожее ощущение иногда бывает, когда читаешь Тору. Окей, okay, там как бы ты читаешь, и так все красиво, и святый будьте, и шаба соблюдайте, отца, мать уважайте, и семя не изливайте, и я так, а я вообще то ну как бы, ну даже не знаю как с какой стороны это делать. То есть вдруг я понимаю, что все, что было до этого, обращалось не особенно ко мне, потому что это не то, что мальчики направо, девочки налево, это в принципе как будто бы все говорилось мальчикам. Теперь по кому такого рода ситуация, вот когда Э, да, как бы э, когда то, что Тора говорит с мужчиной, э, с мужчинами, а не с женщинами, в общем-то, по-простому читаю, по кому такая ситуация бьет по тем, для кого это важно. То есть бьет по своим, тому, кому наплевать. Ну, так ей наплевать, она и не собиралась, в принципе, там особенно заниматься Торой или участвовать в этом моменте. Это бьет по тем, кто уже внутри, кто хочет быть частью. Понимаете, то есть это как бы самая большая ошибка там, я не знаю, в кавычках, да, как бы работодателя или э, или там, я не знаю, правительство, когда ударяешь именно по тем, кому, кто как раз тебя ценит, для кого это важно, для кого это часть их жизни, okay? то есть вот этот момент очень-очень присутствует, конечно же, и мы его коснемся, окей, okay? давайте посмотрим дальше, Анна, я рада, что мы говорим о том, что новое понятие. Раскрытие роли женщины в главных источниках иудаизма. Okay? у нас есть очень многих героев, у нас есть много героинь, но ощущение, что повествования идут о героях, а героини периодически вклиниваются в это повествование, а все же, как бы, что именно, где женщина там присутствует и находится? У нас, Елизавета, возможность женщин реализовать себя в изучении Торы. Окей, okay? чудно, да? Могут ли женщины быть религиозными судьями? Могут ли они быть равинами? Могут ли они быть сколлерах, учеными равинами? Я сказала кантерами, чтецами Торы, пищами Торы. Все религиозные моменты. Я же не говорю о а делать обрезание, что, кстати, вполне женщины могут еще по древнеолохе даже. Но как-то это просто не, практику, не практикуется. Но тем, все эти вопросы в том, что касается религиозного мира, могут ли себя женщины там э, самовыражать? Окей, немножко, я не знаю, скажите, напоминает или не напоминает, кто читал э, Бетти Фридан, э, а, я не помню, там «Загадка женщины», «Загадка», книга такая тоже очень основополагающая феминистская книга, где она говорит о том, что э, женщины… Настолько, ну, она говорит об американской ситуации, американской ситуации что женщины в 60-х, вплоть до 70-х годов были настолько как бы загнаны в качестве домохозяек. Казалось бы, у них все права, они там не должны работать, они могут покупать и так далее, и так далее. но, в общем-то, у них не было возможности себя самореализовать. Так вот, сегодня мы, это, как бы, в общем-то, осталось в еврейском мире. Женщины, да, участвуют в работах, участвуют в политической деятельности, участвуют в ведущих постах менеджмента, но в торе они не могут все еще себя реализовать. Окей, okay. мы все еще говорим о том, что такое суть проблемы феминистской, феминистской, феминистской теологии. Николь говорит, что форма просвещения. Николь, если можете объяснить, что именно форма просвещения, что вы имеете в виду? Okay, а в том, пока... Во всем просвещение, просвещение не только в изучении Торы и Данаха, да? Но и исторические. Тот же самый Рамбам, например, в Галахе о браке говорил, что по-моему, в пятнадцатом главе говорил, что женщины это ничто, а в девятнадцатом он говорил, что женщина это все. То есть изучение не только просвещает не только саму себя, но и окружающих. Mm -hmm. Потому okay. что здесь просвещение, мы ничего не сможем сделать. Если женщина не будет mm -hmm. знать законов, как это было раньше, что женщина не должна знать Тору, не должна знать... Она как раб. Раньше считали, что женщина... Мужчина пристает утром и молится э, за здравие и так далее, и тому подобное, и приравнивает женщину к, к рабу. Mm -hmm. Да, у немного другие... Правила, но. Да? но она никогда не могла… Только учили Тора мужчины. Но okay. то провокационные есть... вопросы всегда у женщин. Угу. То есть, Николь, я немножко даже перефразирую то, что вы сказали. Одна из центральных сутей проблемы, с которыми, сталкив... с которыми сталкивается феминистская теология, это то, что просто проблема незнания, проблема отсутствия просвещения. У женщин поголовно, а у мужчин в определенных моментах. Okay? И, конечно же, на уровне теологии, точно так же, как еврейская теология, например, говорит, что учить Тору – это абсолютная, чуть ли не самая главная заповедь для мужчин. Мы также ищем, что феминистская теология даст какое-то как бы, какое основание для того, чтобы вот это просвещение стало часть нашей нормы. Окей, okay, спасибо. Спасибо. Для понимания, феминистская теология нужна для понимания, что мой поступок или решение, например, стать военной, не грех, не осуждение. Это кто, это, Катя? Воинственная э, феминистка. Окей, э, okay, да, как бы, то есть, э, э, что, как, мы, э, суть проблемы, опять же, я стараюсь перефразировать, потому что был задан вопрос, суть проблемы феминистской, э, феминистской теологии, э, в том числе, э, в, э, в, э, то есть, Феминистская теология должна дать нам ответ на то, что перед женщинами открыто намного более возможностей, может быть, даже все возможности, а не чисто вот такие, как бы кто-то решил, что это женское занятие. Okay? То есть вот э, э, как будто бы, ну я не знаю, да, то есть чуть ли не… Я стараюсь подумать, может быть, там, не знаю, может быть, примеры, да, вот если были бы рассказы, или там, допустим, рассказы о дворе, которая бы пророчится депора, которая была в том числе и военной, если бы этот рассказ больше подчеркивал ее, ее сторону как военную, то, может быть, у нас это было бы больше в ощущении. Окей, okay? то есть вот, и эта теология может такое сделать: подчеркнуть те рассказы, которые мы чувствуем, что нам их не хватает. Окей. Okay. Феминистская теология упростила жизнь, исключив борьбу. Ну, упростила, я не знаю, но сейчас посмотрим, кажется ли вам это очень простым, все, все остальное. Мужчина и женщина создал, мужчина главный, а женщина, то есть мы ищем какого-то, чтобы нам объяснили, какое то как бы равноправие и баланс между ними, количество предписанных заповедей. Окей? Я так понимаю, София, София скажи, если я ошибаюсь, у мужчин много больше заповедей, чем у женщин. Что это значит? Что у, мужчин, у мужчин более значительная роль. София, правда? Да, да, да, то есть это перекликается с тем, что вы до этого говорили, как будто бы для женщин больше нет никаких других дел и обязанностей, возможностей развития, как будто бы только те две, которые описаны, и не более, то есть такие очень четкие рамки и границы. Окей, угу. okay, спасибо. Э, Алла рас рассказывает, в нашей синагоге женщины были самыми желанными дорогими гостями. Равин всегда говорил, что чего хочет женщина, того хочет Бог. Окей, okay, это действительно, как бы, э, есть такой, с, с, ну, как бы, это немножко нашей израильской реальности, Маханаев, знаете, такой организации очень известная, э, так вот, есть там очень умный человек, очень сильный феминист, э, Китроски, Леви Китроски, кто слышал или читал его статьи, он так красиво сформулировал один раз, что всегда опасайтесь объяснений, которые говорят о том, что, Икс более духовный, потому что обычно после этого говорится, поэтому пусть Икс пойдет и помоет посуду. Okay? То есть, а очень часто следующие фразы после того, что женщины как бы более близки к Богу или более духовные, следующая фраза идет, а поэтому дорогая, иди помой посуду, потому что ты уже и так достаточно близка, что тебе еще надо. Поэтому это как бы ну как бы, да, как бы я надеюсь, что ваш шравинта говорит с хорошей стороны, не сразу посылает женщину мыть посуду, но здесь есть некоторые как бы очень часто некоторые кэч, когда вот мы говорим, что э, женщина она чувствует желание Бога, она ближе к Богу, поэтому ей не нужны заповеди, а поэтому, конечно же, стоит, чтобы она в синагоге вышла с детьми, которые кричат, потому что она уже и так всего достигла, а вот ее муж, ему еще работать и работать в духовном в духовном моменте. Окей, okay, почему на мужчин больше обязанностей? Да, окей, okay, именно об этом. То, мы немножко посмотрели, как бы поговорили об, об этих разных вариантах, и прежде чем мы перейдем на следующий слайд, я хочу, чтобы вы посмотрели на картинку с весами. Видите? Такой как бы шарики балансирующие. Дело в том, и это тоже нечто, что я выяснила на своем не слишком коротком феминистском еврейском опыте. Что бы мы ни делали, это всегда вопрос баланса. Окей, okay. что-то будет за счет чего-то. Мы что-то введем, что-то нужно будет убрать. И здесь очень-очень важно не переусердствовать. Или иногда это еще называется не вылить младенца вместе с ваной, вместе с водой. Окей, okay, вот, например, давайте возьмем в качестве примера вот последняя такая коробочка здесь. Видите, паганизм и монотеизм. Я как бы такую заметочку написала. Есть феминистские теологи, которые Просто как бы восхваляют и радуются, радуются тому, что вот, а вот смотрите, как раньше было и религии, в которых э, э, э, религия много, э, с множеством богов, там у, у женщин богинь был очень большой статус, очень важная как бы роль, очень важная как бы момент, там они, э, соответственно, обожествлялось женское тело, женская способность рождать, любить, ее красота и все что угодно. Окей, okay. это... Круто. Но, во-первых, это не иудаизм. И ни с какой стороны как бы очень сложно это как-то совместить с иудаизмом. То есть это просто, вот, как я сказала, с домом. Можно оставить один дом и переехать в другой дом, но это очень-очень далеко от иудаизма, во-первых. Во-вторых... В этом тоже есть излишняя романтизация вот, э, былого величия женщин. Okay? Если мы возьмем, то, я не знаю, тот же древний Вавилон. Да, там есть богиня старта, которая ведущая богиня на с, ну, не на но вторая по месту после Мордоха, э, вполне себе и так далее. И что? У древних Вавилонян женщины были там, я не знаю, более образованные. Они ходили в Вавилонскую библиотеку. Там, я не знаю они управляли государством наравне с мужчинами то есть где именно мы видим что эта богиня каким-то образом подействовала на депатриархализацию, на отсутствие патриархата и на женские права. Вы okay, говорите, что женщины выходили работать, там внешне, ну я не знаю, выходили работать, вавилонская блудница не считается, но женщины активно работали где-то вовне, э, в отличие от всех остальных религий? Нет, нет и нет. Okay? Мы видим, что патриархат был везде, и в... ну, везде, я не знаю, там в преисторических временах, я говорю о э, э, классическом и западном мире. Okay? Он был и у римлян, он был и у греков, несмотря на то, что у них очень активно были культы женщин-богинь. Okay? То есть здесь опять же мы можем, то есть вот ведь помните, мы говорили о весах, мы можем радоваться э, вот этому моменту, что же, какие-то женские образы, женские божественные образы, насколько мы будем на это ставить ударение, и на определенном этапе баланс будет нарушен, и это уже не будет иудаизмом. Я не говорю, что это будет плохо, это может быть замечательно, но просто имейте в виду, что это все, все, все, вопрос баланса, вопрос... Насколько мы оставляем, насколько мы заменяем. Есть такая тенденция тоже в, в самых разных, и в, и в израильских кругах, и в американских кругах, и в русских кругах, я думаю, заменять род божественности с мужского на женского. Я тоже иногда это делаю, и выходит очень, очень познавательно, скажем так, прежде всего это познавательно. Можно ли это довести до конца Вряд ли, okay? Насколько эти тексты, новые тексты, э, пропитаются вечностью, там я не знаю, двухтысячелетним э, или трехтысячелетним э, святостью, как оригинальные тексты, тоже не уверена. Насколько у нас останется что-то? Вот если мы реально, я помню, когда мы, мы там, не знаю, предлагали какие-то новые молитвы, думали о молитвах в рамках вот той синагоги, которую мы организовали. Я помню этот процесс. Процесс был, что мы можем потерять так все. Есть очень много проблематичных молитв. Но если теперь любую проблематичную с феминистской точки зрения молитву мы будем переписывать, что у нас останется? Насколько это будет интересно, насколько это будет красиво? Или же все это сведется на какую-то как бы, ну, достаточно такую, э, я не знаю, да, ну, такие сбитые истины? В общем, это очень понятно, о чем я говорю. Я вот хочу сейчас дон да, услышать ваши или там увидеть кивок, кто с камеры, или увидеть или услышать ваши ваш отзыв, потому что мне кажется, это очень большая проблема. Мы даже к ней вернемся в конце нашего обсуждения. Но вот пока что. It, does it make sense? Как бы понятно, о чем моя речь? Окей, okay, я вижу Николи, София, к сожалению, всех остальных я не вижу. Секунду, надо посмотреть, где у нас еще. Вот, и... Мы учились как-то плюсики ставить, да? В чате отмечать можно. Девочки, помните, а, да, как можно. работать в зуме? Можно поставить плюсики, можно написать, если на самом деле что-то непонятно озвучить. Окей, вот да. плюсики люди ставят. Окей, чудно. Да. То есть да, хорошо. Главное, что Мы, это... Мне уже хочется к тексту перейти. Ты права, слушай, ты права. Окей, все, все. А еще не перейдем. Ну, вот я сожалею, Ведь... это как бы: тут начнешь тему и закончишь. О, текст! Окей, Люси Ригаре, к сожалению, не еврейка, но очень даже феминистская, я ее очень люблю. У нее как бы феминизм просто звучит как поэзия. Э, окей, вот немножко иллюстрация на тему того, что мы только что а, а, обсудили. Э, кто-то хочет прочесть слух? Красиво, так, Лен, давай ты прочтешь. Я хочу. Ну хочешь, я ну буду... кто хочет, ну Софья, хочешь Мне прочесть? Убавато. Э, подождите, я разверну тогда экран. Да. О, сейчас. Э, как нам создавать свою красоту? Утрата места в божественном пантеоне повлекла для нас, женщин, богооставленность тем более глубокую, что чувственное самовыражение представляет собой наш, наш особый способ представления и коммуникации. Эта утрата лишила нас возможности самообозначения, возможности самовыражения и общения между собой. Разделила матерей и дочерей, сняла возможность взаимного обмена. Ой, okay. звучит грустно. А у нее печальная такая поэзия. У нее как бы красивая очень поэзия, но очень mm -hmm. печальная. И можно посмотреть mm -hmm. поэта, переведено на русский, можно посмотреть, найти в интернете онаучить то есть она вот именно описывает суть проблемы то что мы до этого старались нащупать проблема которую хочет решить феминистская теология это то что мы богоставленные okay? так как женщины не участвуют в в божественном пантеоне в божественных рассказах okay? ну или участвуют, но не так как как бы, я не, знаю, не так как хотелось бы они не богини okay? И это действительно, это выходит к тому, что нам разделила матери дочерей, например, так красивое замечание, что д дочери ищут э пример для подражания в имитатию Дейи, да, подражание Богу, которая является заповедью и у христиан, и у евреев, в любом, моноте... в любом монотеизме, подражание Богу это будет заповедь. Но это выходит подражание мужской, мужской модели божественности. Okay? То есть она и описывает, опять же, она как бы намекает на то, что вот если мы вернем себе место в божественном пантеоне, мы вернем обратно красоту, мы вернем обратно вот эти все возможности самовыражения. Но, как мы сказали, в этом есть своя проблема, что не факт, что это слишком улучшит место женщины. Кроме того, в, в религиях с множеством боже... политоистических религиях, если вы помните, большинство рассказов, мы это тоже говорили недавно на одном из семинаров, в семинарах, большинство рассказов, они о богах, они о людях. Как раз Тора это было одно из новшеств, которые Тора ввела, что когда у нас Бог один, то все рассказы и весь экшен и все драмы будут не о Боге, а будут о людях. О людях о Авраам, Сара, Агар, его сыновья и так далее и тому подобное. То есть это тоже важное достижение для нас с феминистской точки зрения, что мы, сосредо... мы сосредоточились вдруг на нашей ближайшей, на нашей общине, на людях, которые нас окружают. Окей, okay. Лен, ты хотела текстов? Посмотрим еще один текст, немножко вкратце. Это текст ушей. Опять же, есть перевод на русском на сайте Маханаима. Посмотрите, очень важный текст. К сожалению, написан... В нем много букв, и не все осилят. Это его основная, если вот кто-то хочет его пере, пере, перепис, переписать заново для современной молодежи, то это просто будет богоугодное дело. Гарантирую вам, я, там, я не знаю, индульгенцию могу, могу как-то подарить за это. Окей, okay. влияние феминизма на еврейскую ортоксальную теологию. Я расскажу, о чем она говорит. Читать мы не будем. Она говорит очень важную вещь: о том, что помните, мы сказали, что все как бы обращено к мужчине. Она говорит, это да, проблема, но это не основная проблема. Более значительная проблема – это то, как рассказывается божественное, божественное действие, божественное проведение в этом мире. То, что Бог создает мир вне себя, то, что мир отделен от него, это уже мужское представление, причем намного более глубокое, чем просто называть Бога мужским родом. Okay? Это в конце концов приводит к тому, что культ, религия основана на исполнении законов, воли Бога, воли вышестоящего. В то время, как если бы мы говорили о феминистском, феминистской теологии, если бы Тора писалась бы женским, женским пониманием, женским ощущением то, допустим, Бог рожал бы мир, и мир не был бы отделен от него, от нее. Okay? Это была бы часть ее, которая сейчас уже фигурирует как самостоятельное создание, но при этом это не что-то, что как строитель было создано, строитель строит строение. Это как мать, которая рожает, рождает ребенка. И дальше она, во втором абзаце она подчеркивает, ну, это она и он, там Юда Гельман тоже писал вместе с Тамаром Рос эту статью, что в некотором смысле, если мы будем себя постоянно тренировать, воспринимать Тору и с феминистской точки зрения, мы таким образом сможем избежать идолопоклонства, потому что мы уже не будем себе постоянно представлять строгого седого старичка в качестве Бога, а мы будем понимать, что... Божественность – это нечто намного более сложное. Если мы иногда, вот помните, мы сказали, что будем тренировать себя, делать такие, как бы, такие опыты, говорить в женском роде вместо мужского рода, то мы, мы таким образом сможем да, вот, представлять Бога не как фигуру из дерева и камня, okay? потому что словесная окаменелость – это то же самое, это как древние идолы. А мы избежим вот этих вот самых словесных окаменелостей. Бог, он только отец, соответственно, нам сразу представляется вот такая вот сущность. И мы теряем очень важную динамичность восприятия божественности. Окей. Okay. Э, вот следующий слайд, ну вот честно, честно, это уже наши тексты, когда мы делимся на группы. Но сейчас вам придется для того, чтобы как бы еще вот немножко отприятия, мы тут же море, возможностей. Мы говорим о теологической теологии, феминистской теологии. У нас сразу будет очень-очень много разных направлений. Мы стараемся хотя бы несколько из них упомянуть тут и показать примеры. Что мы сейчас посмотрим? Мы чуть-чуть отходим, возвращаемся где-то 150 лет назад, в конец во вторую половину XIX века, и мы смотрим на теорию, которая иногда называется документальная гипотеза, иногда называется гипотеза Вельгауза, иногда называется higher criticism или source criticism, критика источников. Она по-разному очень называется. Но это направление, которое, в общем-то, потрясло религиозный мир. Вначале христианский, потом потихоньку еврейский тоже. Что говорит эта самая документальная гипотеза? Она говорит о том, что Тора, ну, как бы они Евангелия тоже говорят, но нас, нас сейчас интересует э, э, то, что называется Ветхим Заветом, Пятикнижие. Она о том, что Тора не была написана как одно единое произведение, а по языку, по структурам, по темам, по, синтаксу, по синтаксису, по самым разным характеристикам мы можем различить разные источники, которые повлияли на конечное редактирование Торы. Окей? Okay. Это понятно, то, что я только что сказала? Да? Для ортоксального мира это совершенно как бы, ну, как не, достаточно, сейчас назовем это неприемлемым подходом. Это подход, с которым очень сложно спорить, хотя сегодня с ним, с ним спорят, но на уровне, ну, это не девятый век, это восьмой с половиной, то есть вот спорят на таком уровне, да, как бы. По большому счету, этот подход однозначно как бы, принят, потому что спорить с ним очень сложно. Это все равно, что отрицать факты. По фактам это можно видеть. Даже как бы ну, простой человек, если ему показать, то он поймет, о чем речь. Вот, допустим, в источнике, ну, сейчас вот я расскажу четыре источника, которые как бы этот вот самый Виль, Вильгаузен… Ну, это называется его гипотеза. на самом деле, там, в общем-то, ему подготовили очень много почвы. Но она так называется. Так вот э, э, эти товарищи, которые говорят о гипотезе документов, они означают четыре документа. Сейчас уже говорят о пятом, но неважно, да? Как бы суть в том, что вот есть четыре разные первоисточника, из которых в конце концов была собрана Тора. Эти источники называются э, Яавист от имя четырех на имя Бога. Он, он считается традиционно самым древним. Опять же, сейчас есть разные сомнения на эту тему, не слишком далекие для нашей цели. Следующий источник называется Элогист, okay? это источник, который немножко как бы следующий по своему по своей древности, он любит, например, очень, ну вот Явист, во-первых, там четырехбуквенное имя Всевышнего будет там очень много фигурировать, а вот это, в этом источнике, в Элогист, будет как раз имя Элогим очень много фигурировать, да? Элогист очень любит по тематике сны, общение с Богом во сне, пророчество, то есть вот это вот все будет эта категория. Яговист очень любит рассказывать о каких-то, ну, человеческих, там чуть ли не склоках, да, там вот как бы вот а, Ра Рахель, вот женщины спорят между собой, вот это все будет как бы история Яговиста. Они иногда оба соединены вместе. Если, допустим, мы видим словосочетание на иврите Хашем Элухим, а на русском это обычно переводится как Бог Всесильный то это вот именно сочетание двух источников вместе. Дальше у нас есть дефтерономист. Окей, okay, дефтерономист, это книга э, дворим, книга Два Рим, вторословие, второзаконие. Это книга второзаконие. Он очень любит нам рассказывать о... Ну, Читать как бы, лекции такие, там, вот почему, как вести себя, чтобы было хорошо, чтобы не было, не было плохо. У него меньше рассказов, меньше майс. И у нас есть э, прист, э, священ... священнический источник, который очень любит рассказывать нам про жертвоприношение. Okay? И вот все вместе, все эти источники, они э, создают э, наш как бы, конечный э, текст если кто-то не понял, вот а, во-первых, кстати, вот можете посмотреть по этой, по этой ссылке, там он очень хорошо, это как бы именно слайд-шоу, из которого я взяла презентацию, вот этот вот слайд очень красиво объясняет, правда, на английском, но очень коротко, потому что слайд. И если вот непонятно до сих пор, то вот как бы в виде карикатуры это можно изобразить таким образом, да все-таки ну, мы говорим о Маше, или мы говорим о четырех разных Моисеях, которого одного зовут Джей, другого Э, это все по буквам этих источников. Еще одного зовут Ди, еще одного зовут прист, священник. Окей? Теперь, почему я вам это рассказываю? Ну, кроме того, что это важно для общего, так сказать, для общего образования. Но дело в том, что вышла книга одного товарища по имени Харон Блюм, который утверждает, что наш Джей, источник вот тот вот самый древний, это на самом деле была женщина. Okay? и он это доказывает, ну доказывает типа как бабка на надвое гадала, но, но очень весело, очень красиво это у него все выходит. То есть вот эта вот его книга называется The Book of Jay, книга Jay, там не знаю, можете если хотите называть ее Джудит. И там как бы вот у нее, как будто бы он считает, что у нее есть свой стиль, как она писала. Он считает, что она была сразу после Соломона, или может быть даже в последнее в последние там не знаю, года Соломона. И э, у ней, она очень любит игр, игры, и, игра слов. Очень любит как всякие такие, ну как это называется по-русски, есть такое слово э, не чехарда, не э, ребусы. Ребусы, ну есть еще такое тоже там слово, да, ну игру слов, когда. Кроссворды. Допустим, да. Э, она очень любит вообще она ну он считает что она придумала Бога то есть вот именно Бога четырех букв имя Бога она придумала и о нем рассказывает и он у нее очень очень далек от божественного восприятия вот Бог как что-то серьезное что-то святое а он такой как бы шутник ну такой затейник немножко она очень любит всякие склоки выяснения отношений тут того обманула тут потом пришел и так далее то есть короче вся его книга этому посвящена очень как бы весело все это выходит в конце концов и, опять же, нам это как бы интересно, потому что здесь есть, ну, он считает себя феминистом, да, как бы и некоторые феминистские критики не считают его таковым, но, тем не менее, здесь есть некоторое предложение, что вот э, рассматривать определенные тексты, по крайней мере, тексты вот «Джеговист», то, что называется, потому что там этот Вильхаузен, все это на немецком, там с «Джей», поэтому называется «Джей», этот источник рассматривать их с женской точки зрения. То есть они как будто бы будут заново переписаны для того, чтобы увидеть там какую-то женскую перспективу, для того, чтобы доказать, что там была женская agenda, то, что называется, женская повестка дня. То, что мы с вами сейчас делаем, Лена вот сейчас нам прислала два текста. Два текста, один из которых, оба из книги «Берешит», один, первая глава, а второй – вторая глава, соответственно. И вот, например, эти два текста – это один из примеров, почему как бы вот эта вот теория документов, документов она очень, очень makes sense, да, как бы очень ну, разумно объясняет, потому что действительно, когда мы читаем эти два текста, они выглядят как… они, они... А почему они такие коротенькие, Лена? Там они <смех> были длиннее. но ну, сейчас мы посмотрим, там, по-моему, что-то не хватает. Когда мы читаем эти тексты, то мы не понимаем, почему Тора дважды повторяет одно и то же. Okay? Для этого есть религиозное объяснение, мы его скоро озвучим. Но вначале мы хотим посмотреть как бы, вот, э, с точки зрения теории документов. Эти тексты очень похожи, там да, отличается имя Бога. Первый текст, в нем появляется имя Бога – Элухим. То, а помните, если у нас Элухим, то это значит, какой текст, какой источник? О Боге. Ну, а какой именно? Из источников. Идем обратно. Okay? окей, то, э, uh -huh. то есть глава номер первая – это источник элогист, а глава номер вторая – вот это уже у нас будет я-вист. Okay? И там по-разному по описывается создание женщины. Это, то, это тема, которая нас сейчас интересует. То, что мы сейчас сделаем. Это мы пойдем в комнаты по своим группам на 10 минут. Тексты, я думаю, надеюсь, уверенно вам знакомы, поэтому не нужно их слишком долго читать. Но вы сразу из этих текстов попробуйте извлечь всю возможную критику, которую можно, вот по предыдущим то, что мы обсуждали. Вы хотите показать, что у нас все на ура? Покажите из вашего текста. Но, но чтобы вы знали, что вы делаете. Okay? Допустим, вот вы хотите сказать, э, вот вы видите… Тора – абсолютно феминистская книга. И вот я вам сейчас докажу это из нашего текста, как тут описывается создание женщины. Или вы хотите сказать, а вот вы знаете, Тора, она нам показывает патриархальное угнетение, с которым нам нужно бороться. Я вам сейчас это покажу из, из нашего текста. Окей? Понятная идея? Вы берете... Вопрос... Прости, прости, говори, заканчивай. Вы берете какую-то концепцию и... Находите ей подтверждение в вашем тексте. Я сразу вас предупреждаю, что из этих текстов были уже выделены все возможные концепции, причем те, которые полностью друг другу противоречат. Поэтому это абсолютно нормально, что вы найдете свою концепцию в этих текстах. Okay? Феминистская теология из этих текстов показала, что Тора абсолютно патриархальна, показала, что Тора абсолютно феминистична, показала, что Тора вот так вот умеет нас всех обвести вокруг пальца и нужно читать между строками. Это все уже было показано. Мы просто сейчас потренируемся своими силами делать то же самое, okay? потому что это очень важный скилл, это очень важный навык, когда мы работаем с еврейскими текстами. По, по, крутить текст по-разному, то, что люди в Ешивах учат годами, но мы это смотрим именно с феминистской точки зрения, потому что это то, что нам, прежде всего, интересно и близко, okay? Но мы должны знать, что мы делаем, что мы ищем. Я сейчас ищу фемини феминистический манифест или я се сейчас ищу патриархальное угнетение, чтобы с ним побороться и показать, а вот видите, что вы думаете о женщине, а я вам покажу на самом деле. Понятно? Да, прошу мы... прощения, тут маленькие, короткие тексты какие-то. Так вот я же тоже... Здесь э, ничего про женщину, по-моему, нет ничего вообще. Э, Лен, там нужно то, что я послала в вот WhatsApp, тексты... нужно открыть. Л Лен, слышишь, э, там в WhatsApp и там мор. Нужно открыть его в вот WhatsApp. Давайте я сейчас его засуну сюда, Если, хорошо? Нет, нет, нет, подожди. Я абсолютно проверила, я сейчас проверила, да, Не Слышишь? То, что да, ты слышу. мне прислала. Может быть, оно сюда не все стопировалось сейчас? Может быть. Может, у них какие-то свои ограничения. Я могу, вот чем заканчивается у тебя в WhatsApp, вот ага. то и я прислала. Я понимаю, но в WhatsApp там нужно нажать на мор. Я добавляла, добавляла, да. дорогая. Окей, okay, я, я думаешь, тоже попробую, я... хорошо, я попробую, Ну давай. Посмотрим. Может, ты тогда ты выложи в чат? Я Раз вот выкладываю. Объяснения. Я выкладываю. Да, давай. Выложила? Может, просто они плотно. Ой, они э... плотно, а у меня вообще даже до, до твоего не дошло. Они а. же плотно лежат. Да. Да. Ну, так, так, может, тогда это вот просто все другое? Нет, это процентов. Да, это все. -так, тогда не, не разделяемся на группы? Э -э почему нет? Мы можем делиться, а почему не можем? Девочки, вопрос только в том, что вы можете сейчас скопировать себе этот текст? Но Послушайте, как это малых группах, в принципе, мы не видим текст. Как не видим текст? Ну, потому что... Да, но он кусочек. Не то, что на, не то, что на презентацию. У меня тоже не получается. Чат, наверное, ограничен в количестве слов, а -а -а, которые напускают. Да, да, да, да, да, да. Понимаешь, да -да -да -да -да. у меня тоже не, не выходит. Я только что она, а то, что на почту выслано, это полный объем. Да, это да, да, да. Это полный объем. Да. Да. Тогда надо разделить, только у нас. Можешь ты разделить нас на Катя? Кать? А, да, Елена, я слушаю. Скажи, пожалуйста, ты нас уже разделила на шесть групп, да? А, да. Скажите, что нужно сделать, и Может, нас разделить на пять? групп, просто Ера уже вышла, свет. Да, конечно. Раздели нас, пожалуйста, на пять групп. Слушай, а еще такое предложение, на самом деле, это просто перешит глава первая, глава вторая. Можно да. взять у кого дома книжка, можно взять и посмотреть на любом русском, там сайте Маханайма или сайте Хасиду СРУ, и просто открыть первую и вторую главу. Ну, как бы. Если вы сейчас пришлете этот текст как какой-то файл, его можно отправить файлом в наш чат, и каждый скачается. Файл давайте, можно, да, давайте мы давай все вместе уже обсудим, и, потому а, что уже время, да, время остается. А, Катя, время? он лежит у нас в скайпе, а, я вот не умею отправлять, как это отправить? Давайте да. обсудим все вместе, а прочитаем. Давайте все вместе уже, на самом деле, я боюсь, что время много. Потому что можно... уже времени много. Хотя бы один текст, да, да, давай уже okay. А нет, второй нет, нет. оставим на домашнее задание. Вот, ну, идеально. это ты очень оптимистично. А нет, ну на самом деле, я да, собираюсь еще минут 15 вас задержать, ничего. Мы же ну, сказали да, полтора да, часа, да. нет? Что? Мы же сказали полтора часа, нет? Да, да. Ну, okay. давайте попробуем вместе тогда хорошо. лучше. Хорошо, хорошо. У тебя тогда же давайте... текст, вот он есть? Да, да, мы сейчас все на него смотрим, да, вы видите то, что я делю, делюсь, делюсь э, Шерри, видите? Да, да, да, да, да. да. окей, э, То, опять же, я предполагаю, что все знают эти главы, кто нет, быстренько бежит домой и читает, поэтому просто посмотрим то, что нас интересует первый день – хорошо, второй день – увидел Бог, что хорошо, третий день – увидел Бог, что хорошо. Мы, нам, мы знаем эту систему, как это работает. И тут мы доходим до э, э, того, что нам в общем необходимо. Давайте посмотрим 26 стих. «И сказал Бог, создадим человека…» Причем этот Бог – это Элогим на иврите. Это важно как бы понимать. Мы сказали, что это Элогист. Но если мы смотрим на само слово Элогим, на иврите, то у него есть значение. На иврите это значит дословно «силы». Okay? «Элухим» — это дословно значит «силы». Это множественный род, и это общий, очень такое общее понятие. Например, когда мы говорим «эль» — это «бог», это «сила одна» в мужском роде. Элога это уже будет, может быть, даже немножко женский род, там не совсем понятно. Есть предположение, что «элухим» — это некоторое ивритское монотеистическое совмещение Мужской, «Мужской и женской ипостаси божественности». Okay? вот как бы У поклонников это разделено на пару, на божественную пару. У евреев это как будто бы божественная пара совмещается в едином, в едином там, не знаю, разуме, в, единой, в едином существе. «И сказал Бог, создадим человека, Адама, по образу нашему, по подобию нашему, и довластвует да над рыбами морскими, над птицами небесными и терапырой». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил он их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, и обладевайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всеми же, всякими животными, движущимися по, по земле. Вот я дал вам всякую траву, всякое дерево, это будет вам в пищу». Окей, okay, все, и увидел, что все хорошо весьма. Это мы сказали, как бы, вот тексты логиста. Пожалуйста, ваши, что вы можете сказать по поводу этого текста? Опять же, э, э, адженды, э, повестка дня, может быть, могут быть противоречивыми. Просто по попробуйте решить, какая она, и сказать, как этот текст вам э, помогает. Пожалуйста, сейчас просто берем микрофон, это действительно как э, brainstorming сейчас. Просто много-много uh -huh. много идей. Юля хочет сказать, Юль. Случайно. А, ясно. Девочки, да, включайте микрофон и говорите. Сказывайте. что видите? Ну, Я могу начать. Давай, да? Четко написано, и сотворил он и мужчину, и женщину. Да? Сказано и про мужчину, и про женщину сказано. И дальше все идет во множественном числе. И это можно восприниматься, что одинаковые права имеют и владеть всем, и властвовать, и владычествовать, и повелевать. Ну то, что совсем вот на поверхности если брать. Окей, okay. то есть у нас есть э, э, те, повестка дня. Okay. Что ты хочешь доказать? Да, ну что. Это то. Да что по крайней мере этот отрывок мы вполне можем его использовать как манифест, манифест, да. манифест да, феминизма да. торы вот вы видите с самого начала ну там всего-то 27 стихов нужно было как бы, Прочитать. спокойно подождать да. и нам сразу же сообщили что мужчины и женщина абсолютно равны они оба являются они в общем то оба являются адамом да, сотворил человека, мужчину и женщину. Нет никакой разницы в их как бы, иерархии. И у нас до этого, вот, помните, возникло обсуждение с, с кем-то из участниц насчет власти, кто, кто главный, кто над кем владеет. Здесь у нас нет никакой власти, власть их обоих над всеми остальными животными. То есть еще да. это больше бросается в глаза, что вот такого, такого рода подход. Есть еще какие-то находки? Да, я бы сказала бы еще больше. Вот Обычно манифест феминизма такой, что мы, как, когда говорим о гендерном равенстве, мы разные, но мы равные. И здесь как раз вот я бы сказала такое, что разные мужчины и женщины, они разные, да? По сути физиологически, но они равные здесь. Mm -hmm. Mm -hmm. Это, да. Здесь же не особенно видно, что они разные на самом деле. Ну я, я имею в виду что... мужчина и женщина, они не могут быть да. одинаковые. Окей, okay. но даже вот плодитесь и размножайтесь, это вполне оба, да? То есть, как бы, да, на, вот на, это бы отличие. Мужчины. В отличие, это я уже немножко делаю с поля, в отличие от следующего отрывка, где муки, беременности, в, mm -hmm. в, в, в муках своих ты будешь рожать и так далее, это в общем-то женский как бы удел. Здесь как бы полная полная параллельность как, между ними. Okay? Что, вы, что вы можете сказать по поводу Бога, который говорит во множественном роде, по образу нашему, по подобию нашему? Да, кстати, классно, что по образу нашему, это, конечно, для yeah. меня внешний вид, подобие по внешнему виду, а по подобию это про суть. Вот это mm -hmm. интересно, что по сути в человеке, наверное, в каждом мужчине, наверное, есть что-то женское, а в каждой женщине что-то мужское, безусловно, потому что здесь решение. Okay не только наши, но и по внешнему, и по сути. Окей, mm -hmm. okay. то есть ты говоришь, Наталья, что не только и, и женское, и мужское отражение, это в общем-то и женская, и мужская суть, это, в общем-то, отражение божественности, но и перекрестным yeah. образом, да, как бы у нас у всех... И абсолютное взаимопроникновение, вот mm -hmm. я увидела здесь. То есть нет okay. четкого гендерного разделения, что ты мужчина, там, ты женщина, то есть, ну, в общем, mm -hmm. да, есть что-то okay. Окей, okay. да, очень красиво. Спасибо. Окей, okay. есть еще что-то, тут еще куча можно говорить, но если нет каких-то вот таких вот, что вот горит прямо в душе, мы перейдем на следующее. Да, здесь очень э, с одной стороны, как бы, то есть действительно очень просто вот, э, с феминистской точки зрения поставить это чуть ли не первым нашим как бы, э, доказательством, что э, мужчины и женщины равны. Что немножко, но ну я не уверена, но, может быть, немножко омрачит нашу, наш, нашу праздницу. Да, окей, да, то И... есть вот, женщина не только для размножения, абсолютно верно. Но все-таки, что может быть чуть-чуть чуть чуть омрачит нашу преждевременную радость? Ну, что я заметила опять же сразу, сначала написали мужчину, а потом женщину. Окей. Okay. Да? Можно к этому придраться. Можно придраться, да. Э, почему там, где, я не знаю, там, да, как бы черные и белый. Я не сказал, женщину и мужчину. Почему да. не белый и черный, да. Ну, тогда можно придраться хороший. и глаголом сотворил, а не сотворил. Да, да, это, да, да, можно. Но это да, а на иврите это тоже мужской род? Да, да, на иврите глаголы это мужской угу. род. Да, окей, угу. может быть, еще одна маленькая такая вещь. Э -э этот рассказ, который, как бы, он более, ну, как бы сказать, научный такой, это не тот mm -hmm. рассказ, который мы обычно себе рассказываем. Мы обычно себе рассказываем там... Вот я родилась, и оказалось, что у меня есть мама и папа, и оказалось, что там я живу в таком городе. Но все начинается с того, что вот я родилась, вот это начало как бы, моей вселенной. И в этом смысле следующая глава, к вот, которой мы сейчас буквально переходим, она намного более человеческая, потому что там именно описывается то, что называется антропоцентричность, да, как бы вот все вокруг человека крутится. Поэтому вот, вот этот вот второй рассказ, он более прост для нашего повествования звучит как некоторые научные истины которые конечно крутые но может быть у меня с ними немного меньше э, сама, ну как бы не, не, немного меньше солидарности с ними мне расскажут вначале были были микробы потом микробы развелись и стали там сложными клетками потом из этих сложных клеток возникли улитки а там а потом и до тебя дошли окей ну не знаю, да, как бы. намного приятнее верить, что вот, или чувствовать, что вот я родилась, и мир тоже как родился вместе со мной. да, То есть второй рассказ он более appealing, то, что называется. Он более как бы звучит как нечто, что мы бы про себя рассказали. Окей, здесь, вот, да, я только прочту замечание. Виктория говорит: складывается впечатление, что Бог сотворил троих человека по образу своему, потом мужчину и женщину. Окей, okay, да, у нас вот есть очень красивая параллель вот если мы пойдем немножко человека по образу своему по образу божию сотворил его мужчину и женщину он их то есть как бы мужчина и женщина влезает как человек. А вот насчет, то есть, может быть, человек – это собирательное понятие мужчина и женщина. Да? Вот как бы пара мужчина и женщина, которые плодятся и размножаются дальше, они есть тот самый человек. То есть как будто бы это мини-единица, да? как бы как минимальная семья, это, в общем-то, называется человеком. А насчет того, что человек – это еще не мужчина, это есть такое да? как бы в феминистской теологии, вот как раз из этой главы что есть человек земли, который как бы ну ну что-то другое, он ближе к животным, а вот уже потом произошла женщина и уже дети женщины, они полноценные люди, а вот и, значит, ну да опять же это вот сейчас вот в этом отрывочке можно посмотреть, и, и тут еще вот Зельдина говорит заповедь владельцев раз касается только мужчин, и, окей, мы тут уже немножко э, устную Тору тоже да, да. Угу. Мужчина, да, и сказал им, плодитесь, здесь, ну совсем не вижу Вот из этого текста, э, вот то, что вы говорите, хотя, конечно, в устной торе это однозначное, э, это однозначное утверждение. Да, да, Елизавета, мужчина плюс женщина равно человек, да, человек это не мужчина в, эту, в первом главе, это именно Адам, а потом Адам разделяется на Ишв и Иша, это как бы две составные человека. Тоф, окей, э, глава номер два. Мы сказали, это глава Джей. Нашей загадочной или незагадочной. Джей. Давайте посмотрим, что вы здесь видите. Вы здесь видите а про феминист... Тебе надо пойти поменять картинку, наверное, или то же самое оставить. Вот поменяла, да. Спасибо. Ага. Э, угу. да, что мы здесь можем увидеть? Профеминистское, или наоборот про Пожалуйста, очень-очень быстро, потому что как мы уже сказали, времени нет. Да? Окей, okay, здесь тоже. Человек вот в начале, называется именно Адам. Ну, дальше идет, да? я София, ты вырубилась. Со а за... мы не отключили, почему-то звук. Ну, потому что у тебя там дискарь. Убери дискотеку. Я, к сожалению, не могу это не, не, не, не я регулирую. Я вообще okay. вместе. Я постараюсь быстро очень рассказать о том, что вот есть помощник, то есть не отдельно создаете да, единица, а как для чего-то, то есть как приложение к чему-то. Окей, okay. это плохо, да, это как бы патриархальное восприятие. Окей, okay. давайте вот теперь все по, как помните, вот так вот тетя, которая вот так вот стояла, вот сейчас этот текст сберем вот так вот. Окей, okay. давайте, женщина тут помощник, а не самостоятельный элемент. Что еще? Вот все, что это вот, а, а вот потом скажем вот так вот, да, давай сейчас вот сконцентрируем все э, фу. Что еще вы тут видите? Ну то, что она создана из э, ребра человека. Uh -huh. okay, она Если раньше он создал их одновременно, то сейчас как бы она вторична по отношению к одному. Okay. Она вторична, она обслуживающий персонал, она создана из какой-то части, которая не особенно была необходима, поэтому можно было ее использовать. Okay? Да, еще что? Ну, тут возникает вопрос, а что, собственно, произошло, что пошло не так, ведь все было хорошо, где женщина, которая была создана Мужчина и женщиной, создал он их, что-то пошло не так, у нас остается один мужчина, все повеления, как первый партнер Всевышнего в творении этого мира, да, он начинает называть этот мир, облекать его в речь, давать именно животным, все обращено только к этому мужчине. Женщины нет. Вот девушки сказали, да, потом она только как бы помощник. Так. Окей, okay, Лина, мы сейчас, партнер. мы сейчас анализируем, как будто бы это, тот, это не продолжение предыдущей главы. Помнишь, мы все еще говорим о вот этой гипотезе документов. Вот у нас есть кто-то, кто рассказал первую главу своими словами, и теперь есть кто-то друг, другой или другая, кто рассказывает вторую главу. Но это не первая и вторая, это альтернативные, параллельно. как бы параллельная. Все, дискация, я поняла. Да? То есть нет вообще никакого продолжения, есть абсолютно новый взгляд на вещи. Ну да, тогда здесь... По а под где, подходу теории женщина, документов. А, да, а что, собственно, произошло, почему получается так, что уже нет никакого... Ну, Равноправие пока не видно. Получается только действительно как э, придаток okay. Физический и в качестве э, рабсилы. Окей, mm -hmm. okay. и вот то, что ты ah. еще до этого упомянула, что мужчина исполняет ту творческую деятельность, а женщина, в общем-то, ничего не делает, он называет, он обрабатывает, он то и все. Она не, точно как у Бетти Фридан, она домохозяйка, но дома еще нету, поэтому ей особенно делать нечего. Вот она сидит и пассивно ждет, когда же наконец-то можно будет что-то убрать, там, и не знаю, там, помыть полы или сделать стирку. Окей, okay, мы все еще вот в этом направлении, да. А, я вам, Софья, кто-то еще хотел сказать, нет? Ты хочешь а, перейти угу. на такое? Нет, я не хочу бы, быстро можете, да. Я хочу данную такую пись. Чтобы музыку не слишком мешать, я хотела сказать, что еще, да, когда нам описывается как создается мужчина, говорится о том, что вдыхается в него дыхание жизни, да, то есть на прямую божественное, а женщина уже как бы вот, вот так вот, посредством, uh -huh. вторично, да, то есть на нее прямую божественное не исходит, получается, okay. по этому тексту. И Бог с ней напрямую не говорит. Он говорит только с мужчиной, нехорошо да. быть одному. Ты можешь есть, ты можешь это, это не ешь, это ешь, Женщина женщиной он не общается. Окей, допустим, еще есть очень много чего интересного, но давайте перейдем вот на это. Сейчас мы читаем этот же текст как, да, феми... ну, не феминистский манифест, но как нечто, как феминистскую трактовку, феминистскую как бы описание того же рассказа. Пожалуйста, Лен. Ну, может кто-то еще хочет, девочки. Да тут куча всего, давай одну. Да, да, куча. Ну, опять, опять же, очень на поверхности, можно сказать, что вот он всю черновую работу сделал, а потом уже вот я такая королевишна появилась, и ты без меня не только со мной вместе, ты вот можешь что-то дальше идти по жизни. И главнее меня человека нет, что даже оторвись от отца и матери, что теперь для тебя начало вот только со мной. Окей, okay. да, то есть мужчина создан из менее, из, ну как бы сказать, из более дешевого материала, на нем потренировались, потренировались, а потом уже из дорогостоящих материалов сотворили что-то, где нельзя было ошибаться. Окей, и это последний венец творения у нас соответственно является женщина. Окей, что еще? Можно, можно. Да. А, мы говорили о том, что человек это мужчина плюс женщина, да? А здесь звук у тебя о, о, том, да, о том, что а, и сказал человек как бы мужчина плюс женщина, а потом хоп идет такое резкое разделение, идет вот это вот это будет же кость от кости моей, здесь уже человек становится мужчиной, то есть я здесь уже вижу на уровень выше женщины, а женщина вроде кости от кости моей, я ее нарекаю, я, я ей даю имя, то есть человек это уже не семья, а это уже становится мужчина вот здесь, и здесь явный такой неравноправие уже переход. Окей, okay. то есть ты немножко с опозданием и, до... да, вернулась вот к этому, что тут у нас все Я не могу есть... не сказать, потому что у меня это да, да, да, вижу. Хорошо. Окей, да, то есть мы вот еще нашли еще одну такую, еще какие-то такие есть. Обратите внимание, например, мужчина здесь создан в одном стихе, в седьмом седьмой стих говорит о создании мужчины, женщина создана. Там я не знаю с 18-го до в общем то до конца это все создание женщины, то есть о создании мужчины было описано одним коротеньким стихом, создание женщины было вот действительно целая драма там вокруг усыпить его нужно было, это как бы вот всевышнему нужно было кого-то усыплять, но вот все это так драматично, так это как бы конспиративно оформлено, конечно же интерес читателя прикован именно к образу женщины, а не мужчины. Окей, okay. еще что-то, что мы не обратили на это внимание? Эм, ну, не знаю, не может быть, я повторюсь, а, но вот смотрите, у нас человек создан а, в самом начале, как вы сказали, да, и он как часть этой живой природы, да, он существо какого-то низшего порядка, создан из праха земного, потом же для женщины уже в ее прихода в этот мир уже есть все да? уже есть звери уже есть трава деревья просто для королевы угу. то есть он подготовил как бы все необходимое вот теперь действительно пришел кто-то очень творческий теперь понятно что продолжение этого рассказа где то что называется первородным грехом э, диалог со СМИ с так далее, тоже мы из него можем черпать обе эти стороны. Мы можем черпать из него за, мы можем черпать против. Мы сказали в самом начале... знаете, в, этом, в, в этом плане нравится один очень коротенький анекдот. У женщины спрашивают: вам не обидно, что Бог создал все-таки первым мужчину, а потом уже из его ребра женщину? Она говорит: нет, не обидно, первый блин всегда комом. Да, то есть действительно много очень анекдотов на эту тему и, на, и с обратной стороны тоже, где там мужчины говорят, а что я могу получить за одно ребро, там, там Бог ему говорит, дай мне одну ногу, одну руку, один глаз, одно ухо, он так подумал, подумал, а что я получу за одно ребро, поэтому как бы анекдоты действительно могут идти в самые разные направления, как и наша феминистская теология, как мы вот увидели сейчас, но мы сказали, что мы все-таки да, стараемся в нашем прочтении не быть слишком оптимистичной и не быть слишком пессимистичной, потому что и то, и другое может выглядеть немножко, ну как бы сказать, недальновидно. Вот создал человек, создал соразмерно ему. Вот это тогда история со змеем играет другими красками. Потому что если человек мужчина плохой, то женщина соразмерно ему тоже, в общем-то, как его отражение плоха. Если мужчина человек хорош, то соразмерно ему, она, по идее, тоже хороша. Значит, вся история со змеем была всего лишь отражением мужчин. И не надо тогда говорить про то, что женщина там первая пошла и все такое прочее. Что здесь вот соразмерно, что касается, что у нас всегда говорится, что мужчина голова женщина шея и бла-бла-бла, куда женщина порулит. Здесь я, например, вижу, что получается, что не очень куда женщина порулит, а она, если создана соразмерно ему, то соразмерно ему, наверное, внутренним качествам. Каким-то отражением. Смотри, мне, мне все-таки кажется, что э, не тексты ведут наши, нашу интерпретацию, а наша идеология ведет нашу интерпретацию текстов mm -hmm. и соответственно мы вливаем в текст то или иное значение понимаешь как бы иначе очень сложно это объяснить как вот я не знаю там десять вполне себе разумных и начитанных людей предлагают 10 противоположных друг другу мнений mm -hmm. на одно на одно и то же как, два слова okay? то есть вначале идет что мы ищем мы ищем empowerment, мы ищем усиление, мы ищем получить силу, получить уверенность, мы ищем сделать мир лучше, мы ищем очень хорошие вещи. После того, как мы знаем, что мы ищем, мы уже читаем определенными очками. Mm -hmm. От, отрицать патриархальную настроенность Торы будет нечестно, okay? То есть это, вот делать из нее феминистский манифест, это будет, это не, это не так. Но мы это видим, что это не так. Мы должны признать патриархальную составную Торы. Но потом мы ищем какой-то такой вот ну, диалог, который иногда будет из подвоха, который иногда будет как бы из подпольный диалог. утверждение нашей идеи. какой то да, как будто бы Тора сама вот эту вот подпольность ввела здесь. Мужчина думает, что он венец творения, а вот если почитать очень внимательно, так, так он не последний и не самого лучшего материала, то есть ну, это подспуд, это под некоторый подвох, который Тора уже включила в себя. Для того, чтобы как-то концептуализировать этот, э, вот этот вот подход, э, такой немножко диалектический подход, это очень хорошо описано у Тама посмотрите у нее. Она основывалась на Кабалу, на древнее… как бы, э, ну, в, в основном, это каббалистическая, конечно, идея. То есть кабала это э, тайное как бы, учение в еврейской, в еврейской религии. Э, она говорит о том, что э, подчеркивает такое понятие, как э, есть. Ну, в кавычках, две «Торы». Okay? Есть «Тора» идеальная и «Тора» реальная. Э, о, тоже очень Пинхас Полонский, если кто слышал, тоже очень любит эту идею э, разрабатывать. Э, «Тора» идеальная, «Тора» небесная, она на небесах, соответственно. Ее нельзя дать людям сразу, потому что люди не, не там. Мы еще не там, чтобы ее получить. Мы ее не воспримем, мы не будем знать, как ее понимать. Поэтому, когда она была дарована еврейскому народу, там сколько, 5 тысяч лет назад, что такого типа, ну, много лет, допустим, 5000 лет назад, она была дарована как тора реальная, как нечто, с чем люди того, время, того времени могли работать, могли оперировать mm -hmm. и понимать. И она сразу подняла нас на следующий этап, на более высокий моральный уровень. Не издевайся над дробами там, я не знаю, не убивай, не, не кради и так далее, и тому подобное, самые разные законы, которые реальная Тора от нас требовала, уже нас подняли, подняли на следующий уровень. И вот с тех пор, по мнению вот этого вот каббалистического подхода, который Тома берет для феминистской теологии, у нас идет постоянный вот такого рода как бы, диалог между реальной Торой и небесной Торой. Вот мы поняли какую-то ценность. Там, я не знаю, допустим, 200 лет назад еврейская культура очень говорила о себе, о своих. Вот с евреями так не поступай. Okay? Вот по отношению к евреям нужно так себя вести. За последние 200 лет это изменилось. И сегодня евреи в основном не религиозные, но все-таки и идут на передовых линиях во всем, что касается заботе, заботы о чужаках, о тех, кто не из их общины. Окей, там беженцы могут быть, могут быть меньшинства, эннать меньшинства, сексуальные меньшинства, кто угодно. Окей? то есть что у нас происходит вот буквально на наших глазах, что реальная тора потихонечку, как будто бы вот это вот идеальная тора нам открылась, что оказывается нужно заботиться и о чужих, и мы потихоньку-потихоньку делаем это, это частью реальной торы. Okay? И уже мы надеемся, что в скором будущем религиозный человек будет говорить, ну понятно, что нужно заботиться о тех, кто не только о наших близких, а вообще о всех людях, понятно, так Бог нам велит. Okay? может быть в недалеком будущем религиозный человек будет говорить, ну понятно, что нужно, что нельзя так по-свински обращаться с экологией, с миром, с животными. Понятно, что нужно там кушать сою вместо мяса, например, да. Или, может быть, через несколько десятилетий религиозный человек будет говорить, ну конечно же женщины имеют такие же права, как и мужчины, так это сам Бог велел. То есть вот это вот то, что находится в идеальной Торе когда мы будем готовы это принять, потихоньку спуститься к нам. Okay? А то, что мы делаем пока, что мы креативно интерпретируем, мы пишем мидраши, мы занимаемся творчеством, мы пишем молитвы, мы стараемся всеми возможными силами показать, что мы готовы подготовить почву для того, чтобы вот этот элемент, в нашем случае феминистский элемент, идеальной Торы, наконец-то смог э, попасть в наши руки, спуститься нам в виде откровения. Okay? То есть это вот такое вот возможное, возможное решение, которое работает и для ортодоксального мира. Okay? Ортодоксальный мир, для которого Тора ⁇ это божественное откровение. Даже если она, составлена, э, раз, даже если она написана разными языками, разными э, стилями, это все равно божественное решение дать нам ее в таком виде. И она несет иногда между строк нечто, что мы должны своими силами открыть и сделать частью этой самой Торы. Окей? Okay? Мы с вами не все успели. Да, у нас есть несколько примеров, которые я хотела вам показать. И молитв в данном случае я решила выбрать как раз не мидраши, а молитвы, которые женщины составляли. И вот они показывают нам разные подходы такого рода. Но мы да, попробовали посмотреть некоторые. Возможные подходы. Подход, который говорит, что очень плохо, подход, который говорит, что очень хорошо, что у нас все на ура, у нас нет никаких проблем. Подход, кстати, который говорит, что все плохо, может также идти из источника, что ну, женщина, она грешница, она согрешила. Поэтому, да, да то есть как бы иногда... Ну, то есть все плохо может быть из с феминистской точки зрения, и с женской точки зрения, и с теологической. И подход, который старается как бы по умному... Понять, что да, не все прекрасно, но есть что сделать. Это в наших силах, это в, на, в нашей власти э, дерзать и искать новых интерпретаций, новых голосов. Окей. Okay. Э, я, да, остаюсь с ощущением, что все это как бы, ну, мы постарались объять слишком большое как бы, количество информации и очень большую тему в одном едином за один присед, в одной лекции. Поэтому я прошу ваше прощение, если вышло непонятно или слишком много или загрузила, но надеюсь все-таки, что что-то мы да уловили вот из этих подходов между где мы варьируем, с чем мы собственно говоря работаем. Пожалуйста, если у вас есть какие-то замечания. Я могу свой дать комментарии. Мне казалось, ну, я всегда с интересом, э, сначала казалось, что ой, и, и нелегко, и ой, столько много, но вот мы шли-шли-шли, и к концу, вот, честно скажу, у меня сложилась картинка. И поэтому, во всяком случае, <как> понимание, как да, можно работать с текстами, э, угу. что искать и с какой точки зрения, и какие подходы, и как их можно применять. Вот такое, okay. Спасибо тебе. Это было нелегко, да, это было нелегко yeah. на этот раз занятие, оно, да, необычно, отличающееся от других занятий с тобой, но это было хорошо, здорово, познавательно и так глубинно, и понимаешь, что на того у нас лидерская программа, что мы не просто так тексты знакомые нам и простые читаем, анализируем, а мы работаем над ними. Да? Ну и вот насчет нашего лидерства и так далее, я хотела вам предложить в качестве домашнего задания, я так понимаю, что здесь у нас есть домашние задания тоже, я думала даже предложить два, предложу сейчас только одно, домашнее задание следующее, возьмите какой-то, вот как то же самое, что мы сделали, возьмите какой-либо отрывок, в котором есть гендерная составная, на тему отношений мужчин-женщин, на тему женщин, здесь что-то гендерное, и разберите его вот именно с двух противоположных позиций. С позиции, что вот, ой, смотрите, какое прям патриархальное внетение, или с позиции, ой, я могу это превратить в нечто, что дает мне силы э, в феминизме. И в конце концов понятно, что это и не то, и не другое, а это некоторый такой зигзагообразный путь, когда я понимаю, что простой смысл, он, скорее всего, достаточно патриархальный, но я ищу вот эту самую небесную Тору, которая мне даст лучи, который прорезается, который мне покажет, как этот текст я могу поднять и сделать его более равноправным, более гармоничным, более подходящим для нашего современного восприятия. Okay? То есть поднять это, то есть дать свой комментарий какой-то добавить, да? как другие комментаторы. это имеешь да, в виду? Дать свой комментарий, да. который сделает этот текст, ну я не знаю как это сказать, ну лучше для мира, понимаешь, который как бы uh -huh. увеличит, увеличит добро, какой-то там позитивный заряд, который этот текст может принести миру. Uh -huh. okay. uh -huh. а, Анна, про четыре источника поищите по интернету, почитайте, опять же, это... В ортодоксальном мире это неприемлемый подход, хотя есть ортодоксальные люди, которые это признают: та же Тамарос, Мудехай Броер, который был очень-очень известным комментатором и ученым, изучающим Библию. И они, да, как бы опять же, то есть объяснить можно. Всевышний может говорить четырьмя разными стилями, от этого никто еще не умер. Okay. Ну да, это, конечно, очень интересно почитать это, просмотреть. А скажи, пожалуйста, можно я попрошу какие-то, может, да, вот, ну источники литературы какую-то, чтобы ты сделала так вот наборы, я потом бы девочкам выслала, мы выслали бы. Что, вот именно про четыре источника и так далее? Ну, что вообще-то, да, вот сегодня использовала? Может быть, про там Арлос, про женщину, там, Хорошо, то, мы. что я использовала, да, да. Да. То, что да. я использовала, я возьму. Четыре угу. источника ищите просто в Гугле, потому что если вы найдете ну, это, да, ори да, да, оригинал, можно. то это будет угу. перевод с немецкого, это, а это все равно нужно немецком, перевод с немецкого. Поэтому лучше как бы ищите более популярное объяснение. Хорошо. Э -э Хорошо. Да. От, от угу. я вам пришлю. Спасибо спасибо. спасибо, спасибо. всем. И, да, дорогие, мы с вами в чатах спишемся, уточним, как мы будем работать по выполнению этого задания. Да? Было приятно всех видеть, слышать, и буду рада, если вы поделитесь и сейчас в чате, как занятие, какое впечатление произвело, и, может быть, в нашем чате. Можно просто вот сейчас, мы сразу не отключим, да, Катюшка? Большое спасибо, Катя, как всегда, за техническую поддержку и всем моим коллегам, кто был рядом с нами до конца. Супер, супер, спасибо большое. Текст это вообще всегда прекрасно, на мой взгляд. Спасибо. Ну, да.